Всем привет! Так, сегодня тема совет. Сейчас посмотрим. Совет от кого будет? Расклад плюс египетский посвязь. Так, давайте посмотрим, какой будет совет. Так, совет. Давайте так, вот так давайте вот это и выберем. Посмотрим, совет от кого? Совет. От ваших родителей. От родней. От вашей семьи. Ваш дом. Мама, папа, я. Так, хорошо. Значит, ваши родные хотят с вами поговорить. Ваши родители. Дайте вам совет. У вас есть родители. Не только биологические наши настоящие мамы и папа. Также у нас есть духовные родители и есть космические родители. Так. Также есть родители по стихии, по временам года, который вас оберегает защищает Вы же не просто так любите, например, зиму, кто-то лето любит. Так. Давайте посмотрим совет. Какой хотят дать совет? Смотрим сразу, совпадение если есть. Если нет, будем уже смотреть. Возможно, сразу найдем. Так, Но ну, есть вот бык, первый и пятый, да? Будет совпадение. О, смотрите, первое совпадение. Так, какие тут еще будут совпадения? Сейчас посмотрим. Так. Четвертый ряд, как всегда, не помещается. Я буду вам все показывать. О, вот еще совпадение. Или надо вообще камеру еще дальше ставить. Тогда все будет помещаться. Ну, уже не так близко, не так хорошо, можно будет все увидеть. Это надо будет все прям показывать. Так, смотрим еще совпадения. Какие еще есть совпадения? Знаете, вот четвертый ряд. Вот, и вот первый четвертый есть только еще так так давайте я вам покажу четвертый ряд прям хорошо четвертый ряд третий четвертый ряд прям вот так вот. чтобы видно было все так а потом уже будем смотреть так здесь совпадение я тоже не увидела совпадение ну давайте начнем с... ой начнем с первого ряда так о чем нам хотят родители дать совет или предупредить о чем то обратить свое внимание на что-то Возможно, и вам хотят что-либо посоветовать, подарить. Дом, наш дом, родители. родня, семья. У нас есть наша семья, где мы родились, и семья, которую мы создаем. Так, давайте смотреть. Ну вот, вот так вот. Бык, как я помню, описывается. Бык, опис. Так, так было. Бык, опис. труд. Ваши родители хотят сказать, что вы... Очень много работаете. Вам нужен отдых, чтобы вы обратили внимание на то, что ваш организм очень много работает. Вам нужно отдыхать. Так. Бокал, да? бокал. И тут вот столько всего нарисовано. Красиво, да? Как стакан, бокал. Чашка. Так. Кубок. Кубок застолья. Ваши родители хотят, чтобы вы отдохнули. Также праздник проводили все вместе. Чтобы вы Праздники, отдыхали, они работали. Слишком много работаете. Так. Второй ряд тут. Нету, да, больше совпадения? Ну, вроде бы нету. Тогда смотрим третий ряд. Третий ряд, третий ряд. А, вот, крокодил. Крокодил. Так, сейчас. Вот. Крокодил. Ваши родители советуют что если вы будете слишком много работать, то будет опасность для вашего здоровья. Надо отдыхать тоже обязательно. Сам прикатил у нас означает опасность вместе насилия. То есть над своим организмом не надо изматываться, изматывать свой организм. Надо к своему организму хорошо относиться с любовью. Вы работали? Обязательно отдыхайте. Праздники празднуйте. Вместе со своей семьей, с родными, с родителями, с родственниками. Возможно, вы давно не виделись. Так, Давайте третий. Смотрите ряд. И четвертый. Третий и четвертый. Третий ряд. Совпадений. Совпадений, совпадений. Так, третий ряд я тоже совпадений не вижу. Третий ряд. давайте посмотрим. Четвертый ряд. Четвертый ряд. Вот по поводу браслета. Если верхний и нижний вот первый четвертый ряд, вот будет красивый браслет. Так, вроде браслет. Браслет. С жизненный тупик. Ваши родители хотят вам сказать, что, возможно, вы работаете не на той работе, либо не понимаете, каким какими знаниями дальше обучаться, что именно делать, какие интересы. Ваши родители советуют, чтобы вы обратили внимание на свою сферу работы, сферу деятельности, также обратили внимание во свой внутренний мир. Возможно, вы не слышите себя, вы чего-то хотите, чего-то научиться, но не идете, не обучаетесь. Вам надо обратить внимание также на свое состояние здоровья. Возможно, вы не знаете что вот именно делать в плане здоровья, идти, создавать анализы, но ну, врачуете и обследоваться, либо же продолжать работу, заниматься всеми делами. То есть надо вот их так вот, ну, не то что соединить, а вот так составить график свой на неделю, на месяц, чтобы у вас было время и работу, также выполнять работать, выполнять все свои дела, какие у вас есть, и следить за своим здоровьем. Так, а вот знаете, если четвертый и первый ряд. Вот будет кольцо, кольцо печатка, предстоящий брак. Ваши родители хотят, чтобы у вас обязательно в личной жизни все было хорошо. На вашей свадьбе хотят родители гулять. Не только гулять, они вам желают именно в личной жизни любви, чтобы у вас все было хорошо. Также родители вам хотят помочь именно в личной жизни, чтобы у вас были люди, которые вас будут поддерживать, помогать вам. Если даже не получится вот с личной жизни вам помочь, то захотят вам помочь, чтобы у вас были друзья, знакомые, чтобы вам помогали. Так, я хочу вот это посмотреть. Секундочку. А, нет. а Я думал, совпадение будет. А вот смотрите, какое тут совпадение. Вот. Совпадение. Есть. Так. Совпадение. Вроде. Так. Сиркофак. Да, это у нас саркофаг. Совпадение у нас есть. Вот саркофаг. Болезнь. Если вы не будете обращать внимание на свое здоровье, то, возможно, у вас будет болезнь. И вам обязательно надо лечиться. А вот еще совпадение. Дворец. Козмный дом. Вот, станет. Также ваши родители хотят, чтобы вы чему-то новому обучались, учились. Если даже вам эти знания не пригодятся, то вы сможете написать книгу и продать. Либо же обучать свои знания передавать. Кому будет это необходимо, важно и нужно. Иногда мы учимся для того, чтобы этот опыт можно было передать. А вот если посмотреть первые и вот в четвертом ряду, вот совпадение. Птичка. Вот у нас птичка. Сокол. Родители вам хотят дать совет, передать что? У вас обязательно будут исполнения желания. Сокол, это исполнение желаний. У вас обязательно ваше желание исполнится. Если вы будете прислушиваться к самим к себе, к своему внутреннему миру. Также обучаться чему-то новому. правильно поступать по справедливости. Относ... Ой, я даже забыла посчитать. Извините, сейчас сначала посчитаем, сколько советов. Уже хотелось собирать. Так, давайте начнем читать. Сколько советов? Советов от ваших родителей. Так, смотрим. Смотрим, смотрим, сколько советов. Так. В первом ряду. Вот у нас выкрас. Кубок 2. Вроде все. Второй ряд. Второй ряд. Крокодил. Три. Четвертый ряд. Пять, шесть. Так. Шесть. Шесть. Четвертый ряд. Семь. Кольцо. Так. Ой, оказывается, вот там вот, да? Восемь. Давайте я правильно почитала. Давайте еще раз. Раз. Два. Три. Четыре, пять. Шесть. Семь. Семь. Уже семь. Давайте заново. Итак, первый ряд бык, кубок. Так, вроде все. Второй ряд. Второй ряд. Так, три, четвертый ряд, четыре, пять. Так, шесть, семь, семь, восемь. Да, восемь. Восемь советов. Вроде правильно посчитала. Восемь советов. Так, вроде правильно. Все, теперь можно собирать. Восемь советов от ваших родителей. Родители хотят, чтобы вы прислушивались к советам ваших родителей, также чтобы вы чему-то новому обучались. И ваши родители хотят, чтобы вы умели решать правильно все свои жизненные вопросы, правильно по справедливости поступали, чему-то новому обязательно учились. Возможно, даже вам и не понадобятся эти знания, но эти знания вы сможете передать другим людям. Также своим детям, внучкам, внукам, правнучкам, правнукам либо же написать книгу и потом продавать. Ваш опыт обязательно будет полезен. Если даже не вам, ваш опыт, знания, то э, обязательно будет полезен другим людям. Наши предки, кто до нас жил много-много лет тому назад, как в сказке, давным-давно, приобретали тоже опыт, новые знания, чему-то учились. Даже если это им не помогало, зато это нам все помогло. Благодаря знаниям, человек обучается чему-то новому, применяет знания, опыт также использует. Кто-то не использует, кто-то использует. Вам это необходимо знания, а кому-то нет. В любом случае, ваш опыт, ваши знания обязательно. Если даже не вам понадобится, то понадобятся и нужны будут другим людям. Любите и также вас любят ваши родители. Цените не только себя, но и своих родителей. И также помните, что у вас есть семья, есть родные, что ваши родственники, ваши родители, ваш дом, это все ваше. Всегда рядом с вами находятся ваши родители, ваши родственники. Всем пока.